Доброе утро, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех на нашей интересной сессии. Спасибо большое организаторам за приглашение выступить. Тема моего сегодняшнего сообщения посвящена иммунотерапии рака желудка. именно. Роль предикторов. В данном сообщении я освещу такие предикторы иммунотерапии, как микроэстелитная нестабильность, вирус Эпштейн-ассоциированный рак желудка, экспрессия PDL, по рассуждаем об уровне экспрессии, показаниях применения иммунотерапии и разберем мутационную нагрузку. Итак, начнем. Как уже было сказано, согласно современной классификации, рак желудка делится на четыре молекулярных подтипа: генетически стабильный подтип, хромосомно нестабильный подтип, микросателлитный нестабильный подтип и вирус Пштейн-бар ассоциированный подтип. При этом два из четырех подтипа обладают высокой иммуногенностью, что свидетельствует в пользу того, что может быть особенно эффективная иммунотерапия. Так, первый марки это микростелитная нестабильность. Микростелитная нестабильность в случае операбельного рака встречается в 22% случаев. В случае метастатического рака не превосходит 5-8%. Развитие данного подтипа обусловлено наличием метиролирования генов системы репарации неспаренных оснований ДНК высоким уровнем экспрессии генов регуляторов методической активности. Каковы методы определения микростелитной нестабильности? Важно помнить, что для заболевания когда на карцинома желудка, мы в своей практике можем использовать как ПЦР-исследование с фрагментным анализом, так и ИГХ -исследование, исследование Также метод, который кон -кон конкордантен двум вышеперечисленным, это НЖС-секвенирование. Таким образом, мы спокойно можем отдавать на анализ микростолитной нестабильности в лаборатории, которая есть в клинике. Зачастую в каждом центре отработан один один из методов, который наиболее часто используется либо фрагментный анализ, либо ГХ. При раке желудка мы можем использовать оба метода. Мы знаем, что микростолитная нестабильность является маркером, прогностическим маркером эффективности иммунотерапии пембролизумабом вне зависимости от нозологии. И пембролизумаб по результатам исследования был зарегистрирован для второй линии иммунотерапии в случае MSI-HI соленых опухолей. Что же касается рака желудка, при применении иммунотерапии пембролизумабом, монотерапии пембролизумабом на второй линии, частота объективного ответа составила 46,7%. Это, на самом деле, очень большие показатели для терапии рака желудка. И, соответственно, у нас в клинических рекомендациях есть Зарегистрированное применение иммунотерапии пембролизумабом в случае наличия высокого уровня микростелитной нестабильности во второй линии. Что же касается первой линии терапии, анализу эффективности иммунотерапии посвящено первой линии, посвящено исследованию кино 062. Но мы все помним, что данное исследование, к сожалению, оказалось негативным. Однако в данном исследовании был проведен анализ именно в подгруппе больных с высоким уровнем микросолитной нестабильности, и что было показано, что при наличии высокого уровня микростелитной нестабильности показатели общей выживаемости двухгодично значимо превышают при применении иммунотерапии пембролизумабом в сравнении с только лишь химиотерапией. Соответственно, 71% двухлетней выживаемости на пембролизумабе и 26% двухлетняя выживаемость при применении химиотерапии. Так, при MSI-HIGH, независимо, независимо от экспрессии PD-L1, возможно рассматривать монотерапию пембролизумабом. И, возможно, в нашей практике появятся данные опции. Следующий важный клинический вопрос посвящен операбельному раку желудка. Вопрос такой, Но ну всегда ли нужна химиотерапия, при наличии в опухоли микростолитной нестабильности либо достаточно проведения только лишь локального хирургического метода лечения. На данный вопрос попыталась ответить подгрупповые анализы двух исследований: Исследование Magic, посвященное анализу переоперационной химиотерапии, и исследование Classic, посвященное анализу одевантной химиотерапии. И в исследовании Magic и в исследовании Classic было показано, что отсутствует выигрыш в эффективности перед переопер операционной химиотерапии, и если обратить внимание на кривые, то наихудшим показателем общей выживаемости обладали те пациенты, которые имели высокий уровень микростелитной нестабильности и которым было проведено системное лечение. Переоперационная химиотерапия либо одевантная химиотерапия. На АСКО в 2019 году был представлен доклад, посвященный метаанализу объединивших 4 исследования касательно системного лечения операбельного рака желудка. По результатам данного мета-анализа было продемонстрировано, что пациенты с высоким уровнем микроэстелитной нестабильности обладали благоприятным прогнозом в сравнении с, со стабильными опухолями. Показатели общей выживаемости выживаемости без прогрессирования в данном потепе было выше. Однако при этом же при анализе только двух исследований Magic и Classic это уже объединенный анализ в рамках мета-анализа, было показано, что у пациентов с операбельным раком желудка с микростелитной нестабильностью отсутствует выигрыш в проведении системной химиотерапии. И экспертами конференции Сангален, которая посвящена операбельному раку желудка и операбельному раку пищевода, еще в 2018 году. После голосования была выдвинута следующая рекомендация, что у данной категории пациентов с высоким уровнем микростелитной нестабильности следует отказаться от проведения лекарственного лечения в пользу только лишь хирургического лечения. Однако в этом году на Аска, в 2021 году, были представлен, был представлен абстракт другого метаанализа. Данный метаанализ был посвящен именно только лишь адювантной химиотерапии. Выполнили его наши китайские коллеги. Они объединили шесть клинических исследований. Вопрос был такой. Выигрывают ли пациенты с высоким уровнем микростолитной нестабильности от проведения адювантной химиотерапии. И по результатам данного анализа авторы делают вывод, что несмотря на наличие микростелитной нестабильности, пациенты с высоким уровнем выигрывают от проведения адювантной химиотерапии. Возможно, наше будущее клинической практики и проведение направления, направления клинических исследований будет состоять в том, чтобы выделить определенную категорию пациентов, возможно, также, как в колоректальном раке, в зависимости от стадии, в соответ, мы, соответственно, можем безопасно отказаться от проведения системной химиотерапии. Также возможна опция проведения системной комбинации химии-иммунотерапии либо иммунотерапии. Такие исследования в настоящее время тоже проводятся. Другой прогностический маркер эффективности иммунотерапии – это вирус Эпштейн-Бар, ассоциированный по типу он встречается до 9% случаев в, в случае операбельного рака желудка. Среди, среди всех подтипов молекулярно-генетических это наиболее благоприятный подтип. Он характеризуется ранней манифестацией, болеет преимуществами мужчины, опухоль локализуется в антральном отделе и... По своим молекулярно-генетическим характеристикам данный подтип характеризуется высоким гиперметилированием, наличием высокой частоты амплификации PDL1 и PDL-2, а также амплификации ЕГ2. По своим же патоморфологическим характеристикам что характеризует? Это высокое содержание CD8 опухоль инфильтрирующих лимфоцитов и высокая экспрессия PD-L1. Данные, соответственно, молекулярно-генетические и патоморфологические характеристики свидетельствуют в пользу того, что данная опухоль высоко высокоиммуногенна. Да, действительно, при проведении оценки эффективности пембролизумаба в зависимости от уровня МСА и BVI пдл 1 было показано, что у всех пациентов высоким уровнем с БИВИ-позитивной опухолью был зарегистрирован объективный ответ при применении иммунотерапии. В настоящее время данный маркер не входит в наш рутинный набор маркеров при, при назначении лечения с раком желудка. Каковы методы определения э, вируса Эпштейн-Бара? Это золотой стандарт, это гибридизация НСИ. также может использоваться э, ИГХ-исследование. Э, в клинических исследованиях опробируется использование циркулирующей опухоли ДНК вируса, вируса Эпштейн-Бар. И в настоящее время запущено э, Большое число исследований, в которых анализируется именно эффективность им различных иммунопрепаратов в зависимости от наличия вирусов Штейнбар по типам рака желудка. Переходим дальше. И третий маркер, предиктивный маркер эффективности иммунотерапии – это экспрессия pd 1 Мы знаем, что в нашей клинической практике мы имеем различные скоры для определения позитивности PD-L1. И в разных мозологиях используются, соответственно, разные сколы. Так, метод оценки ПДИЛ-1 при немногоклеточном раке легкого – это ТПС, доля экспрессирующих ПДИЛ-1 из жизнеспособных опухолевых клеток среди общего количества опухолевых клеток. В нашем же случае при раке желудка мы используем CPS, Combined Positive Score. Это количество окрашенных ПДИЛ-клеток опухолевых и лимфоидных по отношению к общему количеству жизнеспособных опухолевых клеток. Как к этому пришли? Демонстративным являются результаты анализа, которые были проведены в исследовании Checkmate 032. Напомню, что это исследование посвящено анализу эффективности иммунотерапии в качестве терапии третьей линии у пациентов с метастатическим раком желудка. И в а, поданализе анализировалось течение а, а, Частота ответа и эффективность, оцененная по э, общей выживаемости выживаемости без прогрессирования, в зависимости от э, экспрессии PD-L1, измеренной разли и, различными скорами. Обращать на себя внимание, что если мы смотрим э, TPS э, и уровень экспрессии pd 1 меньше 1, мы получаем частоту объективных ответов в позитивную 20%, при частоте TPS позитивной экспрессии больше одного, частоту объективных ответов 40% отсутствует какая-то корреляция эффективности от, соответственно, TPS. При анализе же экспрессии PDL методом CPS мы видим, что а, с увеличением экспрессии от 1, 5 и 10, более 1, 5 и 10, мы увидим увеличение а, частоты объективного ответа. При, а, соответственно, скоре больше позитивной 1, экспрессии 1, PDL 1 больше 10, частота объективного ответа а, 55%. Таким образом, а, CPS стал использоваться в дальнейших исследованиях, как метод выбора для стратификации. Также это было показано не только на, по частоте объективного ответа, но и по, в результатах общей выживаемости это отразилось. Мы видим, что при ПДЛ1 котов более 10 раз, кривые расходятся наиболее значимо. Таким образом, необходимо оценивать ПДЛ1 в комплексе, а не только в опухолевых клеток касается наших рекомендаций к лечению анализу иммунотерапии в первой линии рака желудка посвящено исследование CheckMate 649. В данном исследовании анализировалась комбинация нивелумаба с химиотерапией по схеме кселекс и фолфокс в сравнении с химиотерапией, соответственно кселекс или фолфокс. Пациенты с метастатическим раком были рандомизированы, и фактором стратификации была экспрессия эпидеяль-1, экспрессия и также кок-1, и варианты химиотерапии. Первичная конечная точка в данном исследовании была СПС больше 5. Сразу заложены вторичные конечные точки, показатели общей выживаемости и выживаемости до прогрессирования в CPS больше 1, 10 больше 10. И по результатам данного анализа мы видим, что первичная конечная точка достигнута Применение комбинации неволумаба с химиотерапией по схеме Xellax и Folfox статистически значимо преобладает показателем общей выживаемости применения лишь химиотерапии. При анализе, соответственно, подгрупповом в зависимости от, от экспрессии PDL1, мы видим, что Несмотря на то, что эффект был зарегистрирован среди всей популяции пациентов, наибольший эффект был зарегистрирован именно при CPS больше 5 и ä, при анализе общей выживаемости, также и при анализе выживаемости без прогрессирования анализу иммунотерапии во второй линии лечения метастатического рака желудка было посвящено исследование Checkmate 061. В данном исследовании пациенты были рандомизированы После прогрессирования на первой линии химиотерапии э, рака желудка препараты, которые получали препараты платины и фторпирамидины, и э, рандомизация была проведена на группу пембролизумаба в монорежиме и группу поклитоксел в еженедельном режиме. Стра фактор стратификации э, CPS1. И по результатам данного исследования э, наибольший выигрыш был зарегистрирован именно в группе пациентов с СПС больше 10. И по результатам данного анализа Пембролизумаб рекомендуется к применению во второй линии терапии рака желудка СПС больше 10. Анализу иммунотерапии третьей линии посвящено исследованию Кенот 0,59 и Этрекшн 0,2. В исследовании Этрекшн 0,2 анализировалось иммунотерапией неволумаба вне зависимости от вне зависимости от экспрессии PDL1 и, и были получены позитивные результаты. В исследовании пятьдесят 059 анализировалась терапия в зависимости от экспрессии PDL1, и не, наилучшие результаты были получены при экспрессии Какие CPS больше один больше одного. Таким образом, пембролизумаб рекомендуется к применению в третьей линии лечения а при, при экспрессии СПС больше одного, аниволумаб вне зависимости от экспрессии ПДЛ-1. Важный клинический вопрос, как мы часто должны определять экспрессию ПДЛ-1. Мы знаем, что рак желудка – это очень гетерогенное заболевание, которая экспрессия маркеров ПДЛ1 может меняться в процессе лечения и также может меняться в зависимости от того, измеряемый ПДЛ1 в первичном очаге, либо в метастатическом. Анализу этого вопроса было посвящено исследование группы авторов из ирина, Университета Чикаго ирина. и было показано, что конкордантность составила всего 60%. 61 при изменении при измерении э, экспрессии ПДЛ1 в опухоле первичном очаге и при анализе метастатического очага и в 88 процентов случаев 88 процентов случаев опухоль оставалась ПДЛ негативной э, и в э, при анализе первичного очага и метастаза. И только в 42% оставалось пдл позитивных. Также меняется экспрессия ПДЛ-1 — После проведения химиотерапии конкордантность составила всего лишь 63%. 61% ПДЛ негативных опухолей остается негативно, и 64% ПДЛ позитивной опухоли остается позитивно. Какой вывод из всего вышесказанного? Что ПДЛ-1 желательно бы перепроверять. Также перспективной опцией является анализ... Мутационной нагрузки. Таким образом, в нашей рутинной клинической практике мы можем, как маркеры иммунотерапии предиктивной, использовать микростелитную нестабильность и статус, позитивный статус опухоли l 1 Спасибо за внимание.